Здравствуйте, уважаемые партнеры, как меня видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Всем привет и хорошего настроения. Привет из Кингисеппа. Да, кстати, давайте проверим географию TaxFone. Партнеры, с каких городов сейчас присутствуют на нашем официальном еженедельном вебинаре? Напишите ваши города. Шлиссельбург. Андрей Манько, Магнитогорск, Кингисеп, Оренбург, Краснодар, Санкт-Петербург, отлично, Хабаровск, Челябинск, Москва. Всех приветствую, уважаемые друзья партнеры. А, ну что же, <coughs> в эфире официальный вебинар компании «Новости Таксфон». Сегодня вторник, 4 сентября 2018 года, а московское время 12 часов дня, полдень. Сегодня мы подводим итоги августа месяца. И основная тема сегодняшнего вебинара – это отчет по итогам августа 2018 года и задачи на сентябрь. Я Тимур Чукмалев, ведущий вебинара. Вы знаете, перед началом вебинара мне вспомнили слова одной песни. «Вот и лето пролетело, все осталось позади, но мы это знаем, лучшее, конечно, впереди». Да, конечно, все, что делается, все к лучшему. И вот, что было сделано и что стало лучше, сегодня мы с вами узнаем из первых пуст, а именно, сегодня в выпуске Ярослав Шестопалов, президент группы компании «Таксфон», Артур Семешко, менеджер проектов, Виталий Найденов, руководитель группы внедрения, Борис Вачнадзе, руководитель департамента развития сети. И первому на нашем сегодняшнем вебинаре я предоставляю слово президенту группы компаний «Таксфон» Ярославу Шестопалову. Ярослав, подключайтесь. Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры. Пожалуйста, поставьте плюсики, как меня видно и слышно. Ну, я, во-первых, рад вас, конечно, всех видеть. Ä, давно мы с вами не виделись, но мне приходится очень-очень много ездить, тем более сейчас очень большая работа проводится на TaxFone Partner над программой. Ну, давайте для начала, допустим, я объясню о том, что ä, в данный момент уже сделано, что делается, плюс после меня выступит руководитель IT-отдела, Артур Семешки, и покажет вам, как это все будет выглядеть уже непосредственно в приложении. То есть я думаю, что сегодня новости, которые мы дадим, они будут интересны для нас. Но для начала хочу э, поздравить э, вас всех, вы получили э, свидетельство о регистрации э, программы «Таксмон партнер». Э, мы зарегистрировали свои права на эту программу, и э, в данный момент, то есть это все... Делается, скажем так, на законных рельсах и ну, права на программу это хорошо. Вот. плюс дополнительно мы получили также права на кабинет владельца таксопарка, так называемый личный кабинет таксопарка. Это все называется система управления таксфон бизнес. Эти права тоже за нами закреплены. Теперь хотелось бы э, рассказать, сколько чего у нас, э, допустим, как у нас прошел август месяц. За август месяц было подано 5692 заявки, из них выполнено 4728 заявок. Это 83% от поданных заявок, это очень хорошая цифра, потому что 83% вывоза из 100, это очень хорошо, и мы двигаемся ну, туда, куда надо. Плюс дополнительно э, по вывозу э, 60% от этих заявок вывез Солилецк, э, 15% вывез Лаюдинова, 5% вывез э, Магнитогорск и 20% по другим городам. Но то, что мы обкатываем в Солилецк и как раз вот то, что мы показываем, это уже очень хорошо. И в следующем месяце, то есть вот в этом именно в сентябре, да, мы э, будем э, переносить этот опыт, который мы получили в Солилецк, на другие города. А личный кабинет таксопарка за это время подключило 257 человек, 257 ЛКТ подключено к системе. И поэтому вот эти 257, ну я не уверен, что мы, допустим, сможем сразу, допустим, их задействовать, но какую-то часть уже в сентябре месяце мы задействуем. И более того, так как у нас готовы патенты и на таксфон-партнер, и на таксфон-бизнес, то есть это личный кабинет владельца таксопарка, мы э, можем э, до середины сентября довести до конца работу над франшизой. То есть мы ее доупакуем и до середины сентября дадим. И как только мы ее дадим, мы сразу же включим абонентскую плату. То есть абонентская плата будет включена в ближайшее время. То есть мы ждали как раз вот этих патентов, которые сейчас мы вам показываем. И как только сейчас вот работа над франшизой будет закончена, мы фактически сразу же включим абонентскую плату. А, скачиваний на данный момент за все а, время у нас, 100, ну вот здесь вот видно, да, 158 140, это на Android 44 200, скачиваний это на иос то есть мы перевалили за 200 тысяч скачиваний, вот, а дальше, значит, пассажиров в системе у нас зарегистрировано 67 тысяч, 499 пассажиров и водителей зарегистрировано 63 608 э, водителей плюс дополнительная система TaxPhone Partner, которую мы также сейчас зарегистрировали права на которую и о которой сейчас более подробно расскажет Артур Семешко. Я так думаю то, что это вам все вы, я просто мне очень важно довести до вас глубину всего что мы делаем и как это будет, потому что я понимаю что есть определенный информационный вакуум и люди не понимают насчет того что допустим а как это допустим полностью будет работать но вот то что мы вам сейчас покажем это сейчас скажем так приоткроет момент более того в ближайшее время вы увидите уже в приложении вот эти изменения о которых мы говорим плюс дополнительно на следующий вебинар мы пригласим специалистов которые у нас занимаются конкретно европой и эти специалисты они дадут вам отчет что делается как делается План развития расскажем на Европу. ну В том числе мы расскажем так о плане развития на Израиль, а под этим планом развития практически вся Европа. Но мы расскажем опять же всю глубину, как это все делается. И более того, подключим партнеров из Израиля, которые тоже скажут, как это, допустим, почему это будет работать. Просто весь вопрос же не просто, допустим, дать новость, а рассказать, почему это именно будет работать, допустим, в той или иной стране. Ну, на этом я хочу сказать еще раз большое спасибо всем партнерам. Сейчас после меня продолжит Артур Семешка с новостями по TaxFone-партнеру, как это все будет выглядеть именно в самой программе, в самом программном обеспечении TaxFone. Я был рад вас всех видеть. Большое спасибо. Здравствуйте, дорогие партнеры. Всем, нам не терпится увидеть, что же будет ожидать нас в ближайшем будущем. Но перед тем, как перейти к презентации и рассказать о том, как будет выглядеть таксом-партнер в нашем приложении. Хотел бы тоже пару слов сказать о том, что сейчас делается. Потому что я, как бы, да, помимо менеджера продуктов, я являюсь еще руководителем IT-отдела. Дело в том, что сейчас ведутся работы, плановые работы по личным кабинетам таксопарков. То есть никто не забывает о тех задачах, которые были собраны фокусными группами, привлеченными для разработки продуктов. Также ведутся работы по редизайну приложения. Очень довольно скоро, наверное, уже увидим обновленное приложение во всей его кассе. И так, презентация, которую сегодня мы будем смотреть по TaxFone Partner, она будет уже в новом дизайне. Дальше, помимо редизайна, также ведется работа по TaxFone Partner. но об этом немножко позже. И еще немаловажно, я не знаю, стоит э, озвучивать или нет, но немаловажным аспектом э, является то, что мы сейчас переходим э, наше приложение и все наши продукты переводим из монолитной системы в микросервисы. А, значит, э, так, в двух словах, что это такое, чтобы вы понимали просто всю глобальность э, работы, которая сейчас ведется. То есть наше приложение, если представить в виде кубика рубика, оно выглядит, приложение и вообще все наши продукты программные, выглядит, выглядит именно так. А, то есть каждая, каждый кубик – это отдельная какая-то функция, они все перемешаны, и взаимодействовать друг с другом им довольно сложно. Это нормальная тенденция развития любого программного продукта, но рано или поздно, как бы, когда бизнес начинает активно развиваться и диктовать свои требования к этим программным продуктам, нужно командам айтишным реагировать довольно быстро. Соответственно, мы переходим сейчас на микросервисы, то есть мы сейчас разделяем на минимальную составляющую весь программный код и делаем его самостоятельным. Это позволит нам в дальнейшем привлекать и сторонних специалистов для разработки отдельного функционала и быстро обменять наши продукты под требования рынка, под требования бизнеса. Вот. Дальше давайте посмотрим, что нас ждет. И вот, если можно, презентацию включить, потому что у меня почему-то нет доступа к ней. Спасибо большое. Итак, TaxFone Partner. Ну, давайте смотреть. Сейчас в приложении в старом дизайне у вас есть ссылка получить скидку. <coughs> в новом дизайне мы делаем один, один раздел, который будет содержать вообще абсолютно все, что касается программы TaxFone Партнер. Так, поехали. Как только вы нажали на ссылочку "Таксон партнер", вы попадаете на экран, где у вас будет штрих-код для предъявления продавцу, а также сразу же категории, которые будут вести к конкретным торговым точкам компаниям, предоставляющим скидки. С этого же экрана вы видите поиск. Поиск будет. Как-то сейчас принято называть умным поиском, то есть сюда можно будет забивать различные параметры, которые могут касаться торговых точек, от названия до, не знаю, видов деятельности и прочего, и по интеллектуальному поиску уже подбираться к торговые точки, которые соответствуют, либо приблизительно соответствуют вашему запросу. В принципе, так сейчас работают все довольно крупные сервисы, ну и мы уже не планировали. С этого же экрана можно будет перейти на вид карты, на которой будут те же самые торговые точки. Каждая торговая точка будет, может указать ряд категорий, к которым она относится или себя относит. Каждая категория будет, будет соответствовать отдельной иконке. Для того, чтобы приучить пользователей в дальнейшем, эти иконки можно было использовать и в дизайне, и в рекламе, и в различных материалах. Ну и научить пользователя интуитивно понимать, о чем идет речь в приложении. Это рабочие файлы. были созданы То, что вы сейчас видите, были созданы для обсуждения функционала. И в конечном итоге внешний вид может измениться как и сам функционал. Но в целом то, что сейчас я показываю, это уже та база, которая заложена и будет в любом случае. С этого же экрана мы переходим, если кликаем по категории, переходим на экран под категорией. Это сделано для удобства, для того, чтобы выделить основные категории, которыми пользуется пользователь в основную часть времени. Они будут на этом экране. Все, что внутри, скрыто. Вот. Здесь мы будем наблюдать тенденцию развития любых категорий, да, то есть сколько торговых точек подключено возле пользователя, то есть какой-то радиус будет, еще неизвестно какой, но какой-то будет радиус учитываться при поиске торговых точек, чтобы пользователь видел только актуальную информацию нужно ему. Каждая подкатегория дальше ведет из списка торговых точек. В частности, здесь решили показать кафе. Вот так будет выглядеть список компаний, предоставляющих скидки. Что мы здесь видим? Здесь мы видим логотип компании, видим, насколько она удалена от пользователя. Здесь каждый пользователь будет видеть, как близко находится торговая точка. Вот. Адрес, название и категория. То есть даже не категория, это просто то, что хочет сообщить компания пользователю. То есть либо род своей деятельности, либо как-то обозначить свою, свою компанию. Все мы креативные, поэтому мы решили не делать жестких списков для выбора, потому что все учесть невозможно. Также этот список будет фильтроваться по параметрам, которые указаны на экране. То есть это либо по удалению, либо по рейтингу, либо по размеру скидки. Опять же, это для удобства. О, здесь тоже присутствует, то есть можно быстро выборку делать из полученных результатов. Да? Дальше. Когда мы переходим на экран торговой точки, у нас уже такая длинная простыня получается, потому что много параметров тут Какие важны и нужны для пользователя. Начнем. Каждая торговая точка сможет добавлять фотографии, потому что есть ряд бизнесов, которые просто зависят да, от визуальной составляющей. Поэтому мы решили не ограничивать их в количестве фотографий. Все фото будут представлены в виде слайдера, которые будут просто прокручиваться свайпом. каждая фото можно будет увеличить, разглядеть основываться на отзывах и рецензиях от пользователей. Адрес размер скидки также будет привязано, мы же все-таки являемся приложением такси, соответственно, мы должны выводить наших пользователей на наши услуги. Отсюда можно будет заказать такси, при этом в адресное поле ⁇ куда ⁇ будет попадать адрес этой торговой точки. Дальше у нас есть две вкладки, да, это информация о торговой точке, ту, которую заполняет коммерсант, и э, отзывы, там, где будут собраны все рецензии и рейтинги от э, тех, кто уже посетил это заведение, заведение либо торговой а вот, э, Значит, рейтинг будет выставляться по, э, ну, предварительно сейчас пока по трем параметрам, да, цена, качество и уровень сервиса, и уже среднеоритетическая будет показываться пользователю. Также мы здесь будем видеть юридический адрес, для меня это важно, удаление от пользователя, опять же. график работы с указанием текущего состояния, контактные данные и та информация, которую торговая точка о себе указала. Также на этой странице периодически будет добавляться информация из рассылки коммерсантов. Для них это очень важно, периодически сообщать какие-то новости пользователям. И вот на этой странице тоже будет появляться полная информация. Но об этом чуть-чуть попозже. Вот так будет выглядеть, приблизительно так будет выглядеть вид на карте. Здесь видим те же самые иконки, которые у нас участвовали в виде списком. Быстрый выбор категорий для того, чтобы отсортировать. Экран карты будет отдельным от экрана такси, для того, чтобы не смешивать делать мини из картинок. Видите, внизу экрана у нас есть переключатели, да, то есть э, оповещение, вызов такси, э, как партнер и кнопка SOS. Так, что еще? Здесь при клике на иконку у нас будет высвечиваться основная информация, показывается основная информация о торговой точке, то есть название, размер, скидки, рейтинг. И уже при клике на это отпускловающее окошко мы опять же переходим на страницу компании, которую мы видели перед этим. Дальше. Ну, пока вроде как все, да, и все понятно. Если масштаб карты не позволяет показать две отдельные иконки, то он у нас будет суммироваться и показываться счетчик сколько там две три 4 торговые точки если в одном здании не будет находиться то у нас будет показываться такой же самый счетчик только при клике на него будет уже не одно всплывающее окошко а ряд Здесь можно торговый центр спокойно подключать и пусть там будет 100 точек потом их можно будет расстроить и посмотреть также. дальше оповещение то о чем говорилось что каждый коммерсант будет иметь возможность делать рассылку и у нас сейчас разработан уже, но еще не внедрен приложение, разработан отдел, раздел оповещений, куда будут приходить и приглашения от таксопарков, и системные сообщения, и сообщения, может быть, в дальнейшем рекламного характера, в частности, вот рассылки, да. Здесь будет фильтр и вообще настройки этих оповещений, чтобы пользователь мог указать, какая информация его интересует, для того чтобы отфильтровать весь тот поток, ну что... Предполагается, что сообщений будет много, и чтобы не, не делать жизнь пользователя скучно и унылой вместе с нами, мы решили сделать какие Да. Значит, касательно таксон партнер, здесь будут сообщения, от, как говорил, да, от коммерсантов. Сообщения будут в разделе оповещения будут в кратком виде. То есть коммерсант будет заполнять две формы. Первая форма это краткое оповещение размер текста, грубо говоря, как в СМС. И уже при клике на это сообщение из раздела «Повещение» мы переместимся на страницу торговой точки, где это сообщение уже будет выделено и развернуто. В принципе, там ограничений уже никаких не будет на длину текста. Вот, в принципе, наверное, все, что сейчас на данный момент мы реализуем. Единственное, хочется еще добавить, что это а, тот функционал, который появится в новом дизайне. Новый дизайн сейчас у нас дорабатывается, в скором времени будет готов. А, Но ну, мы не можем идти вразрез с бизнесом. Соответственно, в старом дизайне сейчас появится минимальная версия а, этого функционала. То есть у нас будет на карте торговые точки обозначены, будет краткая информация по ним. И а, в общем-то посмотрим. Это все произойдет в ближайшую неделю-две. Как-то так. Я все. Всем спасибо. Уважаемые партнеры, как вам такие новости? Оцените, пожалуйста, по пятибальной шкале от 1 до 5. Напишите в чате, как вам эти новости. Это здорово, отлично, огонь. Кто-то поставил миллион восклицательных знаков. Пять, пять, пять, пятерки, круто. Фу. Спасибо. Ну что же, мы идем дальше, и вновь у нас на связи славный город Оренбург, где Виталий Найденов, руководитель группы внедрения, готов выйти на связь. Виталий, подключайся, мы ждем тебя. Всем привет. Хотел отчитаться перед вами по работе на технической поддержке и о том, как у нас... В принципе идут дела. Первым делом, хочу всех вас поздравить, мы выходим на стартовую прямую, на которой начинается большое обращение со стороны водителей, со стороны пассажиров. На сегодняшний день мы отметили небывалую активность со стороны водителей, которые стали выходить из тени, и, соответственно, задавать вопросы. Вы, наверное, видели небольшое изменение в приложении, с которым сталкиваются пользователи, особенно водители. Сейчас, на данный момент времени, есть новшество, когда водитель не может принять заявку, если его баланс равен нулю. Ему нужно пополнить баланс для того, чтобы принимать любые заказы. Для чего была сделана эта поправочка? Для того, чтобы каждый водитель начинал, скажем так, приобретать привычку пополнять баланс. На данный момент времени нет списания с обычных заказов, приходящих через мобильное приложение, нет списания, заявок, списания заказов, которые через звонок поступает, есть списание только комиссии с заказов таксопарка. Поскольку ввели, скажем так, предварительно эту привычку у водителей, на сегодняшний день большое количество водителей звонит, обращается, чтобы научиться пополнять баланс, что для нас, как партнеров, это очень хорошая новость, поскольку водители стали проявлять активность. Мы понимаем, какое количество водителей у нас реально в системе, мы понимаем, какое количество водителей лояльно настроены. И со своей стороны хотел сказать, что когда водители начинают, скажем так, активные действия, если они пополнили баланс, значит будьте уверены, что водители с системы не уйдут до последнего, пока все деньги не потратят на заказы, поэтому всех я поздравляю с этим маленьким шагом к большому включению абонентских платежей. И далее, что хотелось сказать, для кого-то это очень радостные новости, мы, скажем так, оптимизировали всю работу по документообороту на сегодняшний день. Осталось, осталось небольшое количество партнеров, которые, скажем так, находятся в ожидании получения документов. За последний месяц достаточно много моментов, скажем так, сняли некое беспокойство партнеров. Фактически ответили каждому. Если остался кто-то неотвеченным, вы, пожалуйста, заявите о себе. Надеюсь, что техподдержка отвечает на большинство вопросов. Скажу так, что в штатном режиме мы на сегодняшний день решаем практически до 60% обращений партнеров и пользователей. Что это дает? Вы всегда можете по интересующему вас вопросу позвонить по телефону горячей линии и получить необходимую консультацию. Мы максимально наших сотрудников погружаем в деятельность компании и фактически каждый наш сотрудник может ну, практически на любой вопрос ответить, поскольку они проходят серьезное обучение в этом плане. Наш Знаменитый Вадим Томашевич не дает спуску ни одному сотруднику и не ответить на какой бы то ни было вопрос не получится, потому что большую часть времени э, все заняты обучением. Именно практических вещей. А, далее, что хотел а, сказать по поводу работы техподдержки а, с таксопарками. А, мы для оперативности работы создали скажем так, некий закрытый чат для устранения различного рода багов, и хотел выразить огромную благодарность Руслану и его команде, всем ребятам, которые, скажем так, заняты оттачиванием нашего мобильного приложения. Это реально ну, талантливые ребята, хорошие специалисты, Всем им низкий поклон от владельцев таксопарков. Ребята достаточно довольны тем, как решаются эти проблемы. И на сегодняшний день мы ну, скажем так, оттачиваем каналы связи, по которым закрытые каналы связи, по которым каждый владелец таксопарка сможет оперативно задавать вопросы. Именно ну, напрямую каждая отдельная служба. А, на сегодняшний день а, мы оптимизируем работу по а, телефонии, а, поскольку достаточно большой объем работы был, а, у нас а, были небольшие а, сложности в выстраивании коммуникации, но на сегодняшний день а, достаточно упростили работу, поэтому. В ближайшее время мы вам продемонстрируем именно, как работает этот сервис и чем он реально отличается от того, что есть на рынке. Вот. Со своей стороны хотел поблагодарить всех вас за терпение. Было достаточно сильное напряжение в этот период времени, когда работали специалисты над новым функционалом, было много непонимания, но э, хочу призвать каждого из вас к тому, что э, терпение – это вещь, которая всегда вознаграждается, э, хотелось бы поблагодарить всех вас за то, что вы открыто э, вступаете с нами в диалог, не боитесь задавать вопросов, и э, со своей стороны хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто терпит наши характеры сложные. вот И несмотря на все, я хотел бы сказать, что все партнеры они выступили как одна сплоченная команда. Вы большие молодцы. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Всем успехов в развитии. Всем пока. Благодарим Виталия Найденова за отличные новости. И что же, сейчас из Оренбурга, из службы поддержки пользователей, мы вместе с вами переносимся в столицу нашей Родины, в Москву, в Департамент развития сети. И именно сейчас руководитель Департамента развития сети Борис Вачинадзе даст отчет о работе и расскажет нам об очень хороших новостях. Борис, подключайтесь. Добрый день, как меня слышно и видно? Точнее, видно меня сегодня не будет, но как слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично, мы начинаем. Но на самом деле август это был достаточно напряженный месяц, мы только приступили к работе. Огромное количество задач, которые появилось в течение этого месяца, и мы сейчас их структурировали и приступили к непосредственному выполнению, непосредственной работе над ними. Продолжая общую линию вебинара нашего, хочу сказать вам, что сейчас ведется очень активная работа над приложением совместно с нашей группой программистов в Казани специалисты ДРС тестируют приложение в том виде, в котором оно есть сейчас, чтобы уже на этапе нынешнего развития приложения, в том виде, в котором оно есть, вы получили хотя бы минимальный функционал, который нам необходим для дальнейшего развития. По большому счету, все работы, всеми службами ведутся чуть ли не в круглосуточном режиме, и я надеюсь, что в самое ближайшее время это даст хороший результат, который вы почувствуете, увидите и который принесет вам соответствующие доходы. Что касается еще программной части. значит, Мы сейчас еще работаем над функционалами личных кабинетов. Это опять же все происходит в сотрудничестве с группой программистов. Ежедневно у нас есть та или иная связь. Мы смотрим, что работает уже сейчас, что нам в срочном порядке необходимо запустить в работу. И в ближайшее время вы все увидите. Следующий момент, на котором хотелось бы мне остановиться, это сайт. У нас будет новый сайт. Это будет непосредственно сайт приложения. Приложение, приложение TaxFone. Он будет достаточно легкий, информативный, сразу же адаптированный под мобильную версию. Мы долго выбирали, в каком, скажем так, варианте это все будет работать, на каком движке, но выбрали наиболее оптимальное, на наш взгляд, решение, которое позволит вам иметь всегда под рукой необходимую информацию и в то же время не будет перегружена бесполезным контентом. Поэтому сейчас вот подготовка этого сайта находится на финишной прямой практически. Я думаю, что в середине следующей недели, может быть и раньше, он уже будет представлен. Это еще один момент. И следующее, о чем хочу сказать, это подготовка буклетов именно по TaxFone Partner. Значит, сейчас они отправлены Артуру с целью уже финальной верстки. Ну и, соответственно, потом, когда эта верстка будет завершена, они будут отправлены в печать. То есть это будут готовые макеты по TaxFone Partner. Делали мы их строго по тому функционалу, который сейчас уже наличествует, который функционирует. Соответственно, что? В ближайшее время вы получите рекламный материал, с которым можно пойти уже будет к коммерсанту, показать его, рассказать более подробно. И ту же самую информацию вы сможете взять с нашего нового сайта, о котором сейчас говорилось. Поэтому без информации вы не остаетесь, информационных вакуумов более не будет. Еще одна цель, которую мы преследуем, создавая новый сайт, это именно поисковые запросы. Специалисты нашего департамента будут заниматься тем, что этот сайт будет продвигаться на первые строчки при поиске по запросу TaxFone. Поэтому в ближайшей перспективе хотелось бы, чтобы этот сайт был на первых строчках, а в дальнейшем, я думаю, что мы сделаем еще некоторое количество, возможно, одностраничных сайтов которые заполнят всю поисковую выдачу в рамках там, первых 10 страниц. Этот вариант еще только обсуждается, он не окончательный, но это один из вариантов. Таким образом, мы будем всегда иметь достоверную информацию, а не какие-то сайты неизвестного происхождения, на которых зачастую просто написана какая-то отсебятина. Все будет формализовано, стандартизировано, и, скажем так, информация будет едина для всех. Еще то, о чем я хочу с вами поговорить, я обещал запустить обучение, и, в принципе, мы готовы к запуску этого обучения. С Тимуром мы обсуждали возможность проведения его на той платформе, на которой мы находимся сейчас. Вероятнее всего, мы начнем его уже в этот четверг. В вечернее время я планирую что это будет часов 7 продолжительность базовых семинаров около 45 минут расширенные лидерские семинары у нас появятся в начале середине октября сейчас этот блок обучения дорабатывается то что будет даваться сейчас это базовая информация от самых азов чтобы люди имели возможность Скажем так, быть не просто компанией, да, а быть обученными компанией, нести правильную информацию, использовать правильные инструменты, ну и, соответственно, правильно рекрутировать новых партнеров. В той части, которая будет лидерской, которая начнется в октябре, там уже будет определенная специфика, то есть это будут уже не общие вещи, там будут именно технологии продаж, там будет профессиональная работа с сетью. То есть то, как это сделано в лучших сетевых компаниях, мы будем транслировать именно вам. И в свою очередь позже мы будем передавать лидерам ваших регионов эти учебные материалы. Они будут в готовом текстовом виде, полностью готовые к использованию, чтобы это шло в регионах, независимо от того, что будет происходить у нас в онлайне. Потому что приток новых людей будет всегда. Читаю вопросы. Борис, в базовое обучение будет включено обучение по продуктам компании? Елена, отвечая на ваш вопрос, скажу, что будет включено, но, скажем так, краем. Оно будет включено в расширенное обучение, потому что в базис это включать смысла не имеет. Если человек не готов еще ни к чему, да, то сводить его обучение к какой-то специфике абсолютно нет смысла. Краем, конечно, мы заденем продукты компании, но это будет во второй части, именно со спецификой продуктов. Я еще хочу сказать, что вы, помимо всего прочего, имеете дело с инновационным, высококачественным, но многим ранее незнакомым продуктом. Это программный продукт, это то, что нельзя потрогать руками, поэтому у многих возникает ряд сложностей. Эти сложности мы тоже будем проговаривать, скажем так, как мы будем виртуальные вещи продавать, как реальные. Это мы все будем объяснять, рассказывать. Технологии продаж, умные продажи, быстрые продажи. Будет разговор о технике холодных контактов, это тоже самые азы. То есть, чтобы люди, идя на рынок холодный, не боялись на нем оступиться. И, собственно, достигали успеха в этом. Лидия спрашивает, насколько по времени рассчитано обучение. Лидия, по времени обучение базовое будет около 45 минут, ну плюс-минус 10 минут. Обучение, которое расширено, будет от часа 15 до часа 30, в зависимости от тематики. После обучения можно будет задать какие-то вопросы, если они остались, но это будет, скажем так, короткий период времени, то есть минут 5-10 я поотвечаю на вопросы, чтобы люди ушли все-таки с полной информацией. Количество занятий будет, на данный момент модуль содержит порядка 7 занятий, это базовый модуль. Соответственно, у нас сейчас начнется только база с октября месяца, с середины примерно, может быть, пораньше чуть-чуть. Наши с вами занятия будут проходить в формате два раза в неделю. Мы постараемся подобрать всем удобное время. И, собственно, дальше уже я буду ориентироваться на ваши запросы, где будут возникать сложности. Будем их тоже в том числе проговаривать. Я хочу сказать, что это все делается для того, чтобы вы не чувствовали себя, скажем так, людьми, которых пустили в свободное плавание. Несмотря на то, что это личный бизнес каждого, но мы компания, мы должны иметь стандарт обучения, и вообще я хотел бы, чтобы вы чувствовали себя элитой этого бизнеса. Люди, которые представляют элиту, это те люди, которые всегда могут ответить на любые вопросы, могут продать любой продукт и никогда не сомневаются в том, что они могут сделать. Вы лицо компании, вы более того, вы не только лицо, вы еще и витрина компании. Поэтому все, что зависит от департамента развития сети, все, что в наших силах, мы для вас делаем, чтобы вы были лучшими в своем деле. И касательно завершая свое выступление, я еще хочу сказать, что те вопросы, которые мне поступают, я вас прошу продолжать их писать, пожалуйста, я открыт к общению. На какие-то я могу ответить сразу, на какие-то я могу ответить, проконсультировавшись со специалистами, отвечающими непосредственно за сегмент, но все вопросы будут услышаны, все будут отвечены. Мы работаем достаточно активно. Я хотел бы выразить благодарность всем департаментам компании, кто сейчас включен в эту большую работу. Я абсолютно уверен в том, что мы преодолеем все имеющиеся трудности. И на самом деле, я думаю, что нас ждет мощный и качественный скачок в развитии компании. Как вам вот такие новости? Хотелось бы вашей обратной связи. Я благодарю вас за то, что вы пришли на наш вебинар официальный. Благодарю Тимура, который на самом деле проделывает колоссальную работу. И благодарю каждого представителя департаментов, которые выступали сегодня. Спасибо вам всем. У меня на сегодня все. До свидания. Uh, уважаемые партнеры. Я хочу вам еще раз напомнить, что сегодня был, прошел итоговый вебинар и темой его было «Итоги работы августа месяца», «Итоги работы компании за август и месяц». И я, хотел бы, я хотел бы поблагодарить докладчиков, которые участвовали в сегодняшнем вебинаре. Это Ярослав Шестопалов, Артур Семешко, Виталий Найденов, Борис Вачнадзе я ваш преданный слуга Тимурчук Марев. Также хочу поблагодарить вас, уважаемые партнеры, участники наших вебинаров. Будьте с нами, участвуйте в наших вебинарах, задавайте свои вопросы, находитесь в информационном поле компании. Сразу же, вернее, в ближайшее время после этого вебинара, после окончания вебинара, на нашем официальном YouTube-канале будет выложена запись сегодняшнего итогового вебинара. И большая просьба к вам распространить эту запись среди своих партнеров. Пусть они также узнают о хороших новостях, которых, о которых вы услышали сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Тимур Чукмарев. Желаю вам счастья, здоровья. Будьте с нами. До встречи на следующем вебинаре. До свидания.